да дам Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров. Ну и в данном же выпуске я покажу и в деталях расскажу тебе, как же мне удалось развиться и что же мне удалось построить за кадром в этом совершенно новом сезоне выживания по этой игре. Ну а ты устраивайся поудобнее, налей себе чаечку, кофеечку, расслабься и приятного просмотра. Ну и сразу же коротко о главном. В моей сборке насчитывается огромное количество различных модификаций, которые улучшают игру тем или иным способом. Если же тебе интересно, с какими модами я играю, то все моды ты можешь найти. Ссылочка в описании для тебя уже имеется. Переходи в описание, там ты все найдешь и даже больше. Ну и касательно элементов, которые мне удалось Построить. Как ты видишь, вот эта площадочка у нас в прошлых сериях пустовала. А теперь я здесь построил вот такой вот мини-сад, где можно спокойно отдохнуть после тяжелого инженерного трудового э, дня. Выйти вот так вот на площадочку, полюбоваться окрестностями. Ах, какая же красотища! Да! Не зря я выбрал это место э, местом для своей э, главной важной базы. Буровой комплекс ты уже видел. В прошлых сериях я детально показывал, что он из себя представляет. Единственное наведение, которое я сделал внутри этого, комплекса это я поставил вот такой вот удобный ящик для того чтобы можно было здесь заряжать мои водородные баллоны а, так как тот способ который у меня был раньше с помощью а, зарядки водородных баллонов через какой-то главный а, генератор меня он не устраивает тем что а, когда я а, подключил водородные баки большие к своей базе у меня почему-то автоматически стал весь лед куда-то исчезать, а именно перерабатываться в водород. Поэтому я поставил вот такой вот небольшой компактный ящичек, для того, чтобы по необходимости, да, у тебя здесь всегда лежал лед, ты мог спокойно, когда у тебя только закончится водород в водородных баллонах, э, спокойно поместил сюда, заправился и пошел дальше заниматься своими делами. Это очень удобно, эта вся конструкция, да, вот это вот мини у меня сделано здесь на малой э, сетке, да, из маленьких квадратиков. Как видишь, здесь достаточно много элементов на небольшом вот такой вот э, пятачке. Очень удобно, друзья мои дорогие, если кто еще такой фишкой не пользовался, то, пожалуйста, вот вам лайфхак на заметку. Ну и для того, чтобы дальше посмотреть изменения, давай мы заведем сейчас свой вот этот вот мопед и прокатимся здесь а, по нашей местности. Когда ты садишься в этот мопед, надо сразу же одевать шапочку, иначе голову застудишь. Так, ну что, врубаем двигатели, выключаем соединитель, и все, мы э, в воздухе. Кстати говоря, ссылочка на вот этот вот мой мопед, вроде он называется «Байк», как я его докрестил, да, ты сможешь также найти в описании под данным видео. Вроде бы, вроде бы, я его чертеж уже выкидывал на просторах стима он имеется так, ну что, для чего мы сели в этот мопед я тебе сейчас продемонстрирую коротко остальные элементы моей базы, вот это изваяние вот это вот большое строение это у нас сварочный цех, здесь я буду производить в достаточно быстром режиме те чертежи, которые мне будут нужны, но не ручками же все варить правильно, и также у меня в планах рядом с этим сварочным цехом сделать разбор сборную яму либо же она будет здесь вот слева либо же она будет справа вот здесь я пока еще друзья не решил но в планах у меня есть такое чтобы сделать тоже яму для автоматической разборки. Ну, не ручками же разбирать правильно. Блин, погода как специально портится, это не очень-то а, хорошо. И да, друзья, попутно сразу же хочу сообщить, что у меня тут а, вокруг моей базы назревает такая нехилая проблема. А, мы сейчас с тобой, конечно же, попробуем, слетаем, проверим, да, поближе подлетим а, вот туда вот. А, проблема заключается в следующем, что меня здесь на днях засекли вражеские корабли. пролетаем мимо, они поняли, что у меня дела идут здесь достаточно неплохо и решили здесь понавтыкать своих вражеских баз, да, вот мы сейчас на, на которые мы сейчас и постараемся посмотреть, а, подлетев немножечко поближе, блин, надо было сесть на какой-нибудь дрон а, с какой-нибудь увеличительной камерой, чтобы можно было рассмотреть эти базы, потому что вот, да, видите, уже перед нами, вот там вот, по-моему, да, в, а, на, расстоянии, на расстоянии одного километра уже виден один аутпост, который по мне сейчас начнет шмалять, если я к нему Слишком близко а, подлечу. Да, понаставили, значит, у меня тут бас. А, и теперь не дают мне просто так спокойно жить. Ну как не дают. Пока я их не трогаю, они сами пока меня а, не трогают. Вот видите, очередь пошла, да? Ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно же, огонь по мне. Да, я не буду специально слишком близко подлетать, иначе меня просто-напросто сейчас а, расщепят на атомы в этом месте, потому что здесь целых три базы. Вот это вот одна, вот там вот, смотрите, за ней другая, и там вот еще вдалеке виднеется купол а, третий. Да, друзья, это проблема. Ой-ой-ой, смотри, опять очередь пошла. Сейчас попадут, сейчас попадут, благо мой байк достаточно верткий, достаточно юркий. Да-да-да, мы достаточно легко и просто сейчас уклонились от выстрелов а, с этой базы, но мы обязательно сюда прилетим, когда у нас будет необходимое вооружение. Да, друзья, вот такая вот проблема существует, и мы ее со временем а, будем а, решать. Ну и сейчас у тебя есть уникальная возможность посмотреть на то, как же выглядит моя база «Дельта» с высоты птичьего полета, раз уж мы здесь с тобой оказались давай я тебе сейчас продемонстрирую я бы не сказал, что совсем таки эпично но очертания уже проклевываются да, вот этот новый комплекс мы тоже сегодня с тобой посмотрим, который я сварил за кадром, что это такое, я тебя оставлю немножечко на потом ну и конечно же мой недостроенный мост каркас которого я уже достроил, да, в прошлых сериях я тебе помнишь говорил про него, а в этот раз я каркас уже более-менее достроил здесь вот сделал так Такую вот немаленькую рампу тоже для спуска, да. Ох, я с ней намучился. Если честно, вот из этих вот огромных блоков, да, из нового мода на огромные блоки, достаточно неудобно строить в режиме выживания какие-то большие объекты, и мне действительно приходилось извращаться, подстраивая какую-то дополнительную конструкцию под установку вот этих вот больших блоков. Иначе так просто вот эти большие блоки, ну, неудобно просто строить с той камеры, которая здесь в инженерах нам э, дана. Конечно же, мододел молодец, что такое придумал, но как это сейчас удобным способом реализовать для постройки, конечно же, еще пока не продумали. Может быть, во возможно, в ближайшем будущем завезут что-нибудь такое более-менее удобное для помощи в строительстве такими большими блоками. Я на это очень сильно а, надеюсь. И, и, конечно же, интересно, что, зритель, ты думаешь по поводу постройки такими вот огромными блоками, что ты думаешь по поводу этого а, мода. Кстати, он тоже есть в описании под данным а, видео. Переходи, смотри, все там для тебя найдется. Ну и переходим, конечно же, мы к главному моему встроению за последнее время это вот это вот загадочная комната но про мула я ничего тебе не буду говорить да я тебе уже демонстрировал его в прошлом своем а, видео вот это у нас значит карета телега как хотите так и называйте с помощью которой я перевожу огромное количество грузов полезных грузов на свою базу именно благодаря нему мне и удается теперь развиваться гораздо быстрее чем это было до этого момента ведь мы на нем уже притораканили огромное количество льда огромное количество железа огромное количество кобальта и еще даже недавно тут скатались за магнием. Да-да-да, все нам во всем в этом нам помогает вот этот вот большой монстр а, Мул. Его работу, да, и функционал я, по-моему, демонстрировал в прошлом моем видео по выживанию в космических инженерах. Ну и пришло время, конечно же, посмотреть на вот этот комплекс, что он из себя представляет. А, про мой буровик Крот говорить ничего не буду, так как я для него записывал тоже отдельный видос. Все есть на моем канале на... Переходи в плейлист, там ты все а, найдешь. Ну и давай с тобой посмотрим, что это у нас за комплекс-то такой. Выключаем движки, глушим наш мопед, пускай он здесь постоит, надеюсь, никто его не утащит. Думаю, что нет. Ну и пойдем, пройдем, я тебе покажу, что это я здесь такое а, придумал. А это, друзья, у меня такая интересная комната. Сейчас давай с тобой зайдем, все на сенсорах. А, заходим, и что мы здесь видим, давай лишнее с тобой отключим простыми словами для простого обывателя это у нас генераторная комната которая позволяет мне теперь доставать электричество ровно тогда, когда мне оно необходимо, а все благодаря вот этой вот конструкции состоящей из вот таких вот генераторов водорода которые из льда делают водород, который мы потом используем через вот эти вот водородные двигатели, точнее водородные генераторы для переработки его в электричество. Ну и также лишний водород мы скапливаем вот в этих вот больших водородных танках, что позволяет мне хранить этот самый водород в больших количествах. И потом, когда я уже буду строить себе большие какие-то корабли, уже летающие нормальные, я смогу этим водородом, собственно, их и а, заправлять. А, вот такая вот генераторная комната у меня. Да, здесь все у меня настроено. Здесь мы можем спокойненько вот такую вот кнопочку нажать. Раз. И мы задействовали наши двигатели. Да, видишь, они замолотили как бодренько, резво. Вон там у нас поршня, смотри, запрыгали. Все, сейчас у нас выработка энергии идет очень-очень хорошо. И вот здесь вот на нашем графике мы можем это все дело отследить. Было у нас в районе вот такого количества приход энергии. Стало гораздо выше. Выросло в разы, да. И это очень-очень хорошо. Ну, на данный момент у меня э, батарейка на максимуме. Написано, что ее хватает на 5 часов, хватит при полной зарядке на 5 часов интенсивной работы. Это очень хорошо. Да. Здесь, вот, как видишь, я установил такую вот интересную панельку для того, чтобы отслеживать состояние моей энергосети на моей базе. Как мы видим, здесь у нас и расход энергии, и выработка энергии. И все-все у нас указано. Можно вот таким вот образом менять временной промежуток, в каком можно отслеживать до падения и взлеты электричества. И так далее. Все очень удобно. И все благодаря, друзья, модификациям, которых у меня большое количество. Все моды, напоминаю, есть по ссылочке в описании под данным видосом. Ну и, конечно же, вот такая вот предупредительная табличка, потому что здесь у нас водород, курить нельзя, сорить нельзя, шуметь тоже. Заходить только в спецодежде, как вот, например, я в специальном скафандре. Ну и, конечно же, не тащить сюда никаких животных, чтобы тоже не гадили, где попало по углам. Вот такая вот, друзья, здесь строгая у меня а, политика. Ну что ж, идем дальше. Да, это я все продемонстрировал. Можно двигатели выключать. А вторая кнопочка отвечает за то, чтобы включать а, вот эти вот а, генераторы а, водорода изо льда. Ну, мы ее сейчас использовать не будем, потому что у меня весь лед уже а, переработан. На базе его практически не осталось, лишь, то, лишь только в некоторых а, местах. В принципе, в этой комнате больше ничего такого интересного нет. Потихонечку отодвигаемся мы отсюда, уходим. Из того, что мне удалось построить, я тебе все продемонстрировал. Пока что построек каких-то суперновых у меня а, нет. Дальше мы... Мы с тобой, конечно же, сделаем вылазку, нам всегда нужны ресурсы, и сегодня мы с тобой поедем, как обычно, за железом. Ну и заодно посмотришь, как у меня происходит весь этот процесс, достаточно он у меня а, непростой и замудренный. Ну что ж, готовимся к вылазке мы, да, как обычно, для того, чтобы нам выехать за железом, в первую очередь нам необходимо взять с собой еды, ведь я играю на достаточно хардкорных настройках по сложности и если мой персонаж не будет пить и не будет есть, то он помрет прям таки на а, производстве и никто ему никакую компенсацию за это а, не выплатит, как оно должно быть на самом деле, да, здесь у нас такого конечно же а, нет, мы садимся в наш вот этот вот буровик крот и начинаем его потихонечку а, парковать туда куда нужно, так, ну что ж заводись давай колымага ты нам сегодня понадобишься. Вся основная работа сейчас у нас, конечно же, лежит на этом буровике. Это просто наш кормилец. Он нам просто добывает тонны э, ресурсов. Поэтому с ним нужно быть очень бережным и аккуратным, чтобы ничего не повредить. Вот таким вот способом мы забираемся на нашего мульчика. Так, так, так. Главное не повредить ничего. Еще раз повторяю. Аккуратненько мы его загоняем, да, ничего не цепанув, ничего не повредив. И ставимся вот на этот вот магнит, который здесь предусмотрен, чтобы наш мул, точнее наш крот, никуда не улетел, пока мы будем находиться в поездочке. Все, припарковали его, как надо вроде бы поставили, хотя мне кажется вот это вот колесо правое чуть-чуть немножко выпирает. Ну ладно, я думаю, что ничего критичного у нас не произойдет. Ну капец, короче, друзья. Ну это полный капзец, Как всегда в инженерах обычно так и бывает. Ну и дубль номер два. Так, вот мы и доехали. Вот они наши те самые... Два въезда, доступ к нашим ресурсам. Сейчас как-нибудь поудобнее встанем, чтобы нам нашу рампу опустить так, чтобы наш бур смог легко заезжать обратно. Да, сейчас мы грамотно припаркуемся и потихонечку начнем добывать. Как мы видим, наша рампа не достает до земли, а это значит, что скатываться с нее нам будет достаточно проблематично. Чтобы это дело поправить, мы просто-напросто регулируем давление в колесах, что позволяет нам немножко еще больше опуститься и прижаться к земле. Да, вот таким вот образом будет, думаю, самый раз. Ну что ж, отсыпаем сейчас нашего крота отсюда, да? Так что ж такое, не могу нормально взлететь я. Для того, чтобы его отцепить, нам нужно всего лишь э повзаимодействовать вот с этим вот магнитом. Переключаем стыковочку. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, у нас сейчас наш крот укатится, наверное, если мы его вовремя не осадим. У меня тут более-менее все предусмотрено, он не укатится, потому что он упрется вот в эти вот боковые блоки и не уедет. То есть тут у меня, так сказать, двойная защита от того, чтобы у меня этот крот... Совсем не укатился Так, ну что ж, ой-ой-ой-ой Мы опять, похоже, прилипли, нет? Вроде бы нет Просто встали на парковочку Так, ну и все, потихонечку спускаемся и Заезжаем в нашу шахту Там нас ждут долгие и утомительные шахтерские работы буровые Вот оно, друзья, вот она наша шахта с железом Заезжаем потихоньку, спускаем сюда и направо. Справа у меня как раз таки и ведутся разработки. Вот отсюда мы начинаем и в ту сторону потихонечку снимать а, верхний пласт. Да-да-да, буквально по чуть-чуть, чтобы не нарушать целостность самой железной шахты. Потому что на в ней добывать еще надо будет достаточно немалое количество времени. Так, ну что ж, как производится у нас процесс добычи. Давай я тебе покажу. Во-первых, увеличим усилия в колесах. Также поднимаем колесики по максимуму. Ну и начинаем включать наши буры, чтобы снять верхний пласт железа. Да, сильно низко я его опускать не буду. Вот так думаю, идеально подойдет. Ну и начинаем потихонечку мы бурить. По дисплею в кабине вижу, что мы заполнены на 100%. А это значит, что можно выключать буры, да, задвигать их на место и потихонечку выезжать обратно из этой пещеры. Да, выезд, он как и въезд, не менее сложный. Главное умудриться не опрокинуться на бок при всем при этом, чтобы наш бур никуда не завалился, иначе мы нашу экспедицию тут сейчас провалим сразу же, поэтому тихонечко аккуратно мы выезжаем я бы наверное еще увеличил э, силу в колесах, потому что мы что-то как-то здесь плаваем очень сильно, давайте до 64% увеличим, иначе нам что-то трудновато как-то вытаскивать такой объем, такой груз из этой пещеры по этому склону забираемся снова по рампе чуть не скатился я обратно вниз Вовремя нас, нажал на тормоза. Выравниваем здесь наверху буровик. Да так, чтобы он встал ровно а, днищем над вот этим вот приемным коллектором. Все, ставим на парковочку и нажимаем на разгрузочку. Все, друзья, разгрузка пошла. Это значит, можно выйти пока, немножко покурить. Вот таким вот нехитрым образом проходит будни типичного инженера, такого как я. В дальнейшем нам, конечно же, придется делать еще много вот подобных ходок туда-сюда за ресурсами. Но это, конечно же, я оставлю за кадром. Думаю, этим моментом мучить я тебя сильно не буду. Но ну, а пока на этом сегодняшняя серия наша заканчивается. Спасибо тебе большое за просмотр. Продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще